В зарубежной прессе, российская ракета «Сармат» способна уничтожить всю Англию. Два года назад сообщалось о том, что в 2021 году на вооружение ракетных частей и соединений РФ будет поставлена новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Ракеты РС-28, как известно из открытых источников, отличаются от стоящих на вооружении МБР по целым рядом своих характеристик включая новые двигатели, способные увеличивать дальность боевого применения такого типа оружия. На скорую постановку Сармата на вооружение обращают внимание в зарубежной прессе. Обозреватель Аюш Джаин из Eurasian Times, рассматривая боевые возможности РС-28, пишет буквально следующее. Россия скоро поставит на вооружение свою самую мощную МБР. Это ракета «Сармат», способная уничтожить всю Англию. Отмечается, что о «Сармате» открыто высказался президент России Владимир Путин в 2018 году. Тогда в зарубежной прессе, да и в российских либеральных изданиях и блогах, упорно продвигалась мысль о том, что показанные новейшие российские вооружения, включая РС-28 «Сармат», гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», боевые лазерные установки «Пересвет» и другие являются не более чем кремлевской анимацией. В отдельных изданиях эта мысль продвигается по сей день, однако трезвых оценок стало явно больше. О мультиках — все реже. Euro Asian Times. Боевая часть «Сармат» может состоять из 10-15 боеголовок, которые способны достигать цели на последнем этапе полета независимо друг от друга. Это могут быть и гиперзвуковые блоки «Авангард» с непредсказуемой траекторией. Несколько дней назад в США гиперзвуковое оружие РФ назвали экзистенциальной угрозой для Америки. В зарубежной прессе акцент делается на том, что такие боеголовки крайне трудно перехватить. А также на том, что ракетно-ядерный щит России после постановки РС-28 сарматного оружия обретает дополнительную мощь. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.